Здравствуйте, дорогие друзья! 13 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины про национальные меньшины, спельноты Украины. За этот закон проголосовали 324 народных депутата Украины. Народный депутат Украины Тарас Тарасенко по этому поводу рассказал гражданам Украины, что, дескать, теперь уж в Украине не будет никакой дискриминации представителей национальных меньшинств и, в частности, никакой дискриминации прав русскоязычных граждан Украины на образование на родном языке. Хотелось бы верить Тарасу Тарасенко, но, к сожалению, у представителей украинского политикума не все в порядке с правоосознанием соответствия своих заявлений и своих обещаний результатом своих деяний а также с ясностью понимания практики применения языковых норм в Украине. Особенно интересна в этой связи сфера украинского образования. Частью первой статьи 11 новопринятого закона про нацменьшинства установлено, что применение языков национальных меньшинств сообществ в сфере образования определяется законом Украины об образовании, и специальными законами в этой сфере. Часть третья этой же статьи, этого же закона устанавливает, что частное учебное заведение, обеспечивающее получение полного общего среднего образования за средства физических и или юридических лиц, в том числе основанное национальными культурными обществами и представителями национальных меньшинств сообществ, имеют право свободного выбора языка образовательного процесса, кроме учебных заведений, получающих публичное средство, и обязаны обеспечить овладение учащимися государственного языка в соответствии с государственными стандартами. Одновременно с этим, статья 7 Закона Украины про общее среднее образование устанавливает, что Языком полного среднего образования является державно мова. А теперь попробуем реализовать задекларированное частью 3 статьи 11 Закона Украины про национальные меньшины спельноты Украины право на полное среднее образование на языке национального меньшинства, при условии, что часть 1 этой статьи этого же закона отсылает нас к закону Украины об образовании и прочим специальным законам в этой сфере. А статья 7, одного из таких специальных законов, которым является закон Украины про общее среднее образование, четко утверждает, что языком общего среднего образования является державная мова, то есть украинский язык. Хочется спросить, Тараса Тарасенко, а также других депутатов Верховной Рады Украины, кого они хотят обмануть, своих граждан или граждан Евросоюза, или и тех, и других вместе. Как говорится, поживем, увидим. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.